Студентам и аспирантам Института фундаментальной медицины и биологии КФУ выдалась уникальная возможность почувствовать себя учащимися американского вуза. Однако им не пришлось никуда уезжать. Для этого любому студенту достаточно посетить уникальный цикл лекций ведущего ученого Казанского научного центра Российской академии наук. Всю текущую неделю внимание молодых медиков и биологов КФУ приковано к лектору университета Техас, который находится в США. Я считаю, что... Я приверженец так сказать, оригинальных идей. И я считаю, что вот мое образование, которое я получил в России и работаю в Академии наук, это позволило мне осуществить все мои мечты в науке. То есть ни приборы, ничего не заменят оригинальных идей. Ученый уже рассказал своим служителям, как применить фундаментальную науку в медицине, раскрыл интересные подробности своего нового открытия и даже поделился, как можно применить столь любопытное открытие на практике. Моя лекция о том, как я вообще приверженность фундаментальной науке и как применять фундаментальную науку в современной медицине. медицине. Ну, мне поселилось сделать несколько открытий, Одно из открытий, о котором буду рассказывать сегодня, это как липиды, уникальные молекулы помогают свернуться мембранным белкам. И как использовать эти открытия для того, чтобы сделать бактерии, например, чувствительным к антибиотикам, которые уже существуют. Как признается Михаил Богданов, он готов приложить максимум усилий, чтобы каждый студент Казанского федерального не только ощутил себя настоящим ученым, а уже в ближайшем будущем стал им. В какой момент ты можешь себя ощутить настоящим ученым? Когда ты... Имеешь предчувствие, вот это, живешь с этим предчувствием получения новых данных, новых открытий. Если у тебя есть это чувство, то ты должен идти науки Я хочу вам показать, вот, что нужно ощутить, чтобы быть ученым и, и, и показать, как нужно осуществлять свои идеи. Какие, вот, как твой путь, в, как, начиная от эксперимента до публикации, как вот нужно дойти до этого. А что касается студенческих оригинальных идей, то, скорее всего, способы их реализации наверняка уже известны нашему гостю Казанского университета. Адель Шамилова, Ленардо Вольтьяров, Универ -Ньюс.